Друзья, всех приветствую! С вами снова Анцупов Дмитрий и посмотрите, какое монументальное строение я нашел. Раньше это была церковь или собор. Сейчас, конечно, в очень печальном состоянии, но тем не менее поражает величием былым давайте подойдем поближе посмотрите окна были с письменами давайте посмотрим с другой стороны, может быть, даже сможем забраться внутрь. Причем можете увидеть, что рядом, по соседству здания вполне современные, ухоженные и чистые. И такой собор. Судя по Гарри, был, видимо, пожар в свое время. Посмотрите, какая мощная трещина, которая идет чуть ли не от основания и идет до самого верха. Не могу судить, какое здесь расстояние. Кстати, имена русские наши сограждане отметились в этом направлении. Итак, друзья Смотрите, здесь Есть какой-то проход И по всей видимости Можно Зайти внутрь Давайте попробуем это сделать Деревянные балки Несколько этажей Просто огромный кусок упал Причем упал уже давно Потому что он успел порасти травой Но здание конечно было сумасшедшее Деревья уже достаточно большие. Я думаю, реставрация она уже не подлежит. Главное, чтобы не предоставляла, представляла опасность для окружающих. И вот тоже можете посмотреть. Просто огромный кусок стены упал. Уже он врос в землю. Какая мощная была кладка в свое время. Ну, здесь из-за зелени не видно. Ну, масштаб, я думаю, вы поняли. Всем до скорых встреч!